Сегодня в программе. Зависимость параметров скетча друг от друга. Обработка скетча для ускорения работы. Увеличение плотности зажимов для столешниц. Вещи не обязательно должны занимать место на столе. Освободить место в том числе от кабелей и шнуров, закрепив девайс под столом или с края всегда хорошая идея. При наличии 3D принтера и необходимых навыков сделать крюк для наушников это задача на один вечер. Для начала замерим ширину столешницы. Открываем Fusion. Грубо очерчиваем необходимую форму. Вместе крепления к столешнице зададим ее толщину. Зададим общую толщину профиля модели. Это значение Fusion запомнил как параметр D2. Теперь мы можем ссылаться на это значение через переменную D2. Точно также задаем размеры для остальных элементов скетча. Преимущество такого способа в том, что все эти значения можно поменять одной операцией. Если оставить место крепления в текущем виде, зажим вцепится в столешницу не очень крепко, поэтому создадим небольшое возвышение. Чтобы при манипуляциях со скетчем не приходилось выделять несколько замкнутых элементов, избавимся от лишних границ. Это можно сделать двумя способами. Быстрый и грязный, просто пообрезать лишние куски. Недостаток такого способа, при внесении изменений в параметры этой детали, теряется связь с остальной частью скетча. Чтобы избежать такого непредсказуемого поведения, необходимо вернуть несколько ограничений. Второй способ, правильный, это сделать части скетча конструкционными элементами, то есть не создающими замкнутый контур. Напрямую это сделать не получится, так как исчезают необходимые замкнутые контуры. Для начала стоит разбить элементы скетча. Теперь можно спокойно перевести их в конструкционные. Теперь эту форму можно выдавить. Угловатый конструкционный выступ стоит сгладить, чтобы облегчить установку. Немного косметики можно выводить в слайсер. Я напоследок только хочу напомнить, что пола пластика имеет тенденцию принимать форму под напряжением, так что через несколько месяцев можно слегка увеличить толщину столешницы, подложив кусочек бумаги.